Добрый день! На наше предприятие требуются виноделы, охранники и водители, а также курьеры, чтобы развозить вино по штату. На данный момент мы бы хотели наладить получается, поставки наших вин по всем барам, ресторанам и клубам нашего штата, а также в другие организации. Пока на данный момент, думаю, мы ограничимся этим.